Что делать с внутренним завистником и вообще, зачем он нам нужен, и как усмирять и так далее. Мы рассматриваем любое качество под таким соусом, чем это было до того, как оно испортилось. Очень показательно на агрессию. Агрессия, чем была до того, страсть, сила, желание могла быть страстью к чему-то, да, желанием кого-то и, естественно, силой, которая не реализована. Вот мы ее угу, подавили. Она же никуда не делась. Самое главное, ни один импульс, ни одна тенденция энергетическая никуда не девается. Идея заасфальтировать эмоциональный океан приводит только к трате ресурсов того самого асфальта, и усилий, чтобы этот асфальт туда класть. Поэтому, если мы увидим, чем это было до того, как оно испортилось, и сможем присоединиться к чистой энергии, просто понять, что нужно реализовать силу. Нужно реализовать страсть. Нужно реализовать желание. чем была лень, пока не испортилась? Реакции на переутомление. Да, разумным. Мы... Понимаем, что мы подустали, мы делаем паузу. Разумную паузу, понимаете? Зачем переть? Мы и так туда дойдем. Мы сделаем паузу. Были исследования на эту тему. Например, две бригады. Они делают одну и ту же работу. Таскают на верхние этажи, строят материалы. Одну заставляли по 5 минут в час сидеть. Другая все время работала без перерывов. Кто быстрее? Естественно, та, которая без перерыва, была абсолютно уверена, что они будут быстрее. Естественно, выиграла та, которая сидела по 5 минут. КПД. Коэффициент полезного действия. Вот что важно. Эффективность. Мало фактора времени. Нужно понять, сколько ты успеваешь в эту единицу времени. Вы знаете это состояние? Сидели, с ясным умом планировали, делали, писали, считали устали и что И вы начали делать это первое медленнее второе с ошибками и после надо переделывать какая прелесть а если бы вы отдохнули по сути вы всегда потратите одно и то же количество времени только с разным настроением что вы выберете Хорошее настроение. Так вот, в жизни все то же самое. Вы всегда потратите одно и то же количество времени, вы жизнь не удлините. Вы всегда потратите одно и то же количество усилий на свою жизнь. Единственный выбор, который у вас есть, это выбирать процесс и настроение, с которым быть в этом процессе. Вот и все. Есть, как говорится, дойдем все туда, куда собирались. Ну, в смысле, туда, куда полагается. Как? Подойдем. Нравится через перенапряжение, преодоление, можно идти по вертикали, можно идти в обходную. Да, это как анекдот. Пенисты успешно обошли Эверест. И так тоже, понимаете? И если в вашей концепции правильно, не на таран, да, не себя измочаливать, а как раз обойти, то ради Бога это ваша победа. Так вот, если мы вернемся к завистнику, чем была зависть до того, как она испортилась? Восхищение. Восхищение. Твоим собственным желанием. Желание того желанием того же самого, да, развитием. На да. самом деле желанием развития в этом направлении. Восхищение чем чуть-чуть отличается? Вы искренне восхищаетесь тем, в чем признаете, что вы никогда этим не будете. В этот момент ну, внутри душа знает, что в этом воплощении она не по этим делам. Но как это здорово! Как только вы замечаете в себе этого червя, нашего завистника, в этот момент вы говорите, а вот он указатель, зачем я сюда пришел? Мне надо это попробовать. Ну, хотя бы попробовать. Это не значит, что вы в этом должны стать асом или быть в этом всегда. Нет, может быть, кто-то смотрел фильм, по-моему, он так и называется, «Душа». Да, мультфильм, да, мультфильм. Да, мультфильм. да, да, да. Если кто-то не смотрел, там все очень просто. Мужчина очень хотел наконец-то сыграть соло yeah. в джаз-баре, а он умер, как обычно это бывает. Ну очень спешил, да, в люк попал обычная ситуация. Да. Yeah. Но все мы очень спешим, очень спешим жить. Куда-то попадаем, да. У каждого свой люк. Попадая на тот свет, ты узнаешь, зачем ты вообще сюда приходил. И в конце концов оказывается, что приходилось сюда просто жить, почувствовать жизнь на вкус. А и вот уже чувствую. эта мулька в голову, которая ему влезла, что ну, ты должен кем-то стать, ты должен где-то выступать, ты должен быть каким-то известным. Вот это портило ему жизнь очень сильно, потому как он эту жизнь не замечал. Но в тот момент, когда вы видите, например, женщину в каком-то платье, и она вас восхищает, это не страшно. Это просто вам вообще это платье сто лет не надо. А вот если вы смотрите на какую-то женщину, блин, как стильно одета. Реально в этот момент, что самое важное? Указатель. Вам нравится стильно одеваться. Вы смотрите, у вас, ну просто, повточка, оттуда штанишки, оттуда. Это от бабушки, это от сестренки. Ну вот все, вместе закрутили, а красавица пошла. Но вы завидуете сильно одетым девушкам. Это единственный повод. Мы берем и забираем энергию из разговоров и мыслей об этой девушке, потому что это всего лишь был указатель. Я хочу стильно одеваться. И дальше идем в интернет уже и ищем. Либо я хочу научиться, какие-то курсы. Либо просто там есть уже готовые стилисты, они уже обучились. Значит, с ними связываемся. Они теперь даже онлайн работают. То есть ты онлайн перед ними перетрясываешь гардероб, они тебе онлайн говорят, что с чем не дружит. А что дружит? И вдруг вы из бесконечных дней, тем более ночей, скрижетания зубов на тему, как кто-то за пару дней решаете этот вопрос. И забываете о том-то. Он вообще не при делах. Он указатель. Ваша зависть – это тот самый бинокль, подзорная труба. Вот. Так что если вернуться снова к нашему завистнику, ничего в нем страшного нет. Единственный страх, который в нем есть, это то, что опознав это желание, нужно на него работать. Это же круто, это же понятно, mm -hmm. где энергия даст силу. Там и удача. А уж дальше собственная лень нам может помешать это делать, лучше сидеть, скулить и завидовать всем. Но тут вопрос самоотравления. Ваша зависть с подзорной трубой, красавица, сидит, высматривает, куда, на что, где отзовется, понимаете? Это же круто. Теперь у нас процесс.